Всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск канала GoLazerTag! Сегодня мы наконец-то завершим нашу трилогию рассказа о нашей большой корпорации. Сегодня мы познакомим вас с Олесей, нашим бессменным партнером по диджитал-продвижению. Олеся не совсем является частью нашей команды, так как она является собственником своего собственного диджитал-агентства. Мы очень давно работаем вместе, поэтому без ее работы наш успех был бы невозможен. Если вы готовы узнать что-то новое и интересное о маркетинге в Лазертаге, тогда... Go, lazy tag. Давным-давно в начале своего пути я очень сильно сомневался в необходимости работать с агентствами по маркетингу. Я пытался освоить сам все аспекты диджитал-продвижения и диджитал-продвижения. В конце концов, по образованию я маркетолог. Поэтому я очень долго сопротивлялся сотрудничеству с каким-либо агентством и пытался все делать сам. В какой-то момент достаточно своевременно я осознал, что если я очень сильно углубляюсь в маркетинг, то я теряю фокус внимания с основной деятельностью, моих развлекательных центров. Я не могу оказывать услуги максимального качества, и в свою очередь, даже при хорошем маркетинге, это приводит к не очень хорошим результатам. Безусловно, Москва, в которой мы начинали работать и работаем до сих пор, это огромный город, который может скушать все, что угодно. И, в принципе, мы могли бы не фокусироваться на качестве оказываемых услуг, регулярно привлекая все новую и новую аудиторию. Но, на мой взгляд, это подход неправильный. Лучше фокусироваться на качестве оказанных услуг, тем самым вы можете существенно сократить расходы на маркетинг. Эта формула работает и в Москве, но особенно она работает в маленьких городах, где аудитория очень ограничена. Так что не экономьте на качестве, но не забывайте про маркетинг. Итак, Олеся. Когда-то давно Олеся работала вместе с нами в одной команде в развлекательных центрах Лазерленд. Она была управляющим одного из центров, но она всегда интересовалась диджитал-продвижением, и в какой-то момент она решилась и создала свое собственное агентство. И где-то через год после того, как она это сделала, мы с ней связались и решили поработать вместе над нашими проектами. Здравствуйте, меня зовут Абрамова Олеся, и я являюсь руководителем диджитал-агентства «Дикма». Наша компания занимается продвижением бизнеса в интернете, а именно созданием сайтов, оптимизацией и продвижением сайтов, настройкой рекламных кампаний и работой с лидерами мнений. С компанией ExoLazerTax System и LaserLand мы работаем уже более двух лет. До нас ребята работали с другим агентством, но результат их не сильно устраивали. Петр предложил мне заняться продвижением его бизнеса в интернете, так как у меня уже был опыт продвижения областного лазерта клуба Проанализировав уже существующие рекламные кампании, я предложила Петру свое видение продвижения, и оно ему понравилось. И благодаря нашим общим действиям нам удалось существенно поднять средний чек. Одна из самых важных вещей в работе агентства и заказчика в диджитал-среде – это доверие. Но так как раньше с Олесей мы работали вместе над одним проектом, я могу полностью доверить продвижение моих развлекательных центров и прочих моих проектов. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Поэтому я сую свой нос во многие дела, очень неплохо в этом разбираюсь и в каких-то моментах помогаю Олесе и ее команде. Движение Лазертага в Москве оказалось не самой простой задачей, потому что ниша очень специфичная, конкурентов, естественно, много и приходилось придумывать какие-то новые маркетинговые ходы. Например, с Артодела мы разработали комплексное пакетное предложение, которое включает в себя несколько услуг для отдыха всей семьей по выгодной стоимости. И для нас, и для наших клиентов, это пакетное предложение оказалось максимально выгодным. Мы в этом случае задействуем э, все ресурсы развлекательных центров, а наши клиенты получают разнообразные услуги и максимум удовольствия. В настоящее время себя очень хорошо показывает видеореклама. Именно поэтому у нас есть три YouTube-канала. Один из них GoLazerTag, который посвящен э, общей индустрии лазертага. YouTube-канал для развлекательных центров LaserLand и Ютуб-канал Лазертак Оборудование Экза, где вы можете посмотреть самые новые режимы игры и не только. Также у нас есть множество рекламных роликов, благодаря которым мы продвигаемся в социальных сетях, поисковых системах, а также используем на сайте. На данный момент мы готовимся к запуску нового сайта для развлекательных центров Laserland. Он будет более удобен для гостей и, по нашим оценкам, будет гораздо более конверсионным, и его будет гораздо проще продвигать в интернете действительно у нашей сети развлекательных центров лазерленд было целых четыре 4... Сайта. С течением времени они менялись, видоизменялись и дополнялись. Первоначальный наш сайт мы делали максимально быстро, поскольку очень поздно спохватились о его необходимости и мастерили его буквально за две недели до открытия нашего развлекательного центра «Лазерленд» в Гагаринском. Он был очень простой, одностраничный лендинг, который просто информировал наших гостей о тех услугах, которые мы оказываем. Поэтому сразу же, как мы его выпустили, мы занялись разработкой более серьезного сайта, который бы раскрывал все наши плюсы, раскрывал наши преимущества, и при этом был хорошо оптимизирован для продвижения в интернет-среде. Что же мы не учли? Мы не учли возможность роста. Мы сделали прекрасный сайт, который идеально подходил для одного развлекательного центра, но совершенно не подходил для структуры, в которой может быть несколько развлекательных центров, с разными услугами. Нам пришлось переделывать наш прекрасный сайт в сайт, который содержал в себе несколько разделов, несколько развлекательных центров с перемешанными услугами. И в итоге мы имеем то, что имеем. Сайт вроде бы работает хорошо, но на самом деле, надо это признать, на нем достаточно легко запутаться. И именно поэтому сейчас вместе с Олесей мы заканчиваем разработку нашего нового сайта, который будет максимально удобен для наших гостей. По Экзо также ведется работа по обновлению сайта и тестируются новые рекламные каналы для продвижения. Благодаря этим рекламным каналам в будущем сезоне мы планируем существенно повысить посещаемость развлекательных центров LaserLand и повысить продажи оборудования EXO LaserTag System как минимум на 20%. Мы понимаем, что не все так однозначно, потому что многие гости до сих пор не видят разницы между лазертагом, пинтболом или кьюзаром. Наша первоначальная задача стояла в том, чтобы объяснить им разницу между этими развлечениями. Опять же, развлечение пока не настолько популярно, но мы пытаемся донести, например, мамочкам, что действительно детей можно привести. Поиграть в лазертак, провести здесь день рождения – это не травмоопасно, весело и прикольно. В интернете мы позиционируем Лазертак не просто как игрушку для детей, а действительно развлечение для всех возрастов. Это возможно благодаря огромному количеству режимов игры в Лазертак, которые подходят не только детям, но и взрослым. Например, в Экзо Лазертак есть режим антитеррор. Это практически да, живая версия игры Counter-Strike. Не нужно сидеть за компьютером, играть в эту игрушку, а можно прийти и в жизни с друзьями постреляться и так как эту игру знают давно и она очень востребована у подростков и у взрослых мы проводили большую рекламную кампанию в интернете и собрали очень крутой турнир по режиму антитеррор кстати как он прошел можете посмотреть по ссылочке вот здесь то есть мы не акцентируем внимание на продвижении лазертага в целом а продвигаем какие-то отдельные его сегменты Например, режимы игры или выход нового оборудования Или обновленную арену Лазертага и Это дает ощутимый результат, так как мы даем рекламу на определенную целевую аудиторию. Помимо наших московских проектов, Олеся также взялась за продвижение наших партнеров в Иваново и Волгограде. И тут мы столкнулись с весьма интересным нюансом. Инструменты, которые прекрасно проявляют себя в регионах, в Москве работают уже не так интересно. Первый пример – это сервис «Тугис». Сервис очень популярен среди региональных жителей. Им достаточно часто пользуются и действительно. Дисп... Действительно имеет смысл использовать этот сервис в качестве продвижения площадки Регионального развлекательного центра Чего нельзя сказать про Москву Мы попробовали хорошее платное размещение Но по большому счету Не получили тех результатов, которые ждали от этого проекта Хотя в Ивановой и в Волгограде Этот сервис очень хорошо себя показывает Или, например, размещение информации О развлекательном центре в городских пабликах В инстаграме Например, размещение в волгоградском городском паблике Блокнот Волгоград Обошлось всего в 4000 рублей и Принесло просто астрономические результаты В то время как размещение в московских пабликах подобного формата стоит во-первых в 3 в 4 раза дороже во-вторых не приносят таких результатов которые мы ждем или например вы знали что по официальной статистике в facebookе насчитывался миллион 100 тысяч авторов которые расположены в москве в то время как второй регион по популярности facebook это санкт-петербург и там всего 194 тысячи пользователей третье же место занимает ярославская область и ее показатель 44 тысячи авторов то есть получается, что Facebook целесообразно использовать как площадку для рекламы только в Москве, в свою очередь Instagram Популярен практически везде. Например, насколько мне известно, у 82% жителей Чечни есть аккаунт в Инстаграме. Это один из лучших показателей, по нему они обгоняют даже Москву. Самая популярная сеть это ВКонтакте, но, как ни странно, ее стремительно догоняет YouTube. Поэтому ставьте лайки этому видео, всем другим видео. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте нажать колокольчик. Ну и главное... В следующем выпуске мы подведем итоги нашего большого конкурса на придумывание игрового режима для ExoLazerTag Systems. У вас еще есть шанс придумать свой режим, описать а его в комментариях к первому ролику про ExoLazerTag и получить возможность выиграть один из двух призов в 5000 рублей. Так что не тяните. Пишите все свои мысли, мы обязательно их прочитаем, обсудим с вами возможность создания этого сценария. И если вы выиграете, то обязательно сделаем этот игровой режим в нашем игровом оборудовании. Ну а на сегодня это все. Пишите комментарии, играйте в Лазертак, хорошо проводите время и... go лизи